Когда все это закончится, да, так, экскурс, в истории мы вчера говорили про Бисмарка, да, вот, разруха-то у нас не в головах, вернее, не в клозетах, а в головах, да? знаменитый такой персонаж собачьего сердца, а господин Бисмарк, очень умный человек, в свое время сказал, для того, чтобы победить Россию, мы вчера с вами говорили, да, Нужно заставить украинцев думать, что они не русские. Вырастить поколение манкуртов, не помнящих родства своего. Я не буду точно цитировать, а дословно не скажу. И заставить их воевать друг с другом. Вот до тех пор, пока украинцы будут думать, что они не русские, до тех пор эта война и будет продолжаться. А за 23 года в Украине... Мало того, что общество не было создано, выросло ни одно поколение манкуртов, которые не понимают, что они не русские. В 1913 году не было такого понятия, что украинец были малоросы. Так вот, господа, которые хотели державной независимости, да, они заставили думать о том, что это два разных народа, а это плоть от провиз... Кровь от крови, плоть от плоть – это один народ. Родные братья великого князя Владимирова – это родные братья. И Москву, и Киев, мать городов русских, и Москву создавал князь, сын князя Киевского. Так вот умудрились за 23 года заставить украинцев думать, что они не русские, и через 23 года заставить воевать их друг с другом. Теория Бисмарха в действии. А для того, чтобы понять, кому это выгодно, смотрите в корень, кому это выгодно. Один очень уважаемый мой человек сказал, что сейчас Америка воюет с Россией до последнего украинца. А так оно и получается. Господин Турченов, господин Яценюк, всякие там пасторы непонятные, да, которые живут на американские деньги и спонсируются ими, воюют. Здесь, на Юго-Востоке, до последнего украинца. Когда припечет, я боюсь, что и пастор, и нынешний премьер-министр, кролик этот украинский, они сядут в самолет и свинтят из этой Украины. Скорее всего, туда, откуда деньги получают. А еще нужно спросить господина Парубия как он с Майдана вывозил снайперскую винтовку, откуда она там оказалась. Мы сразу найдем третью силу, которая стреляла и в Беркут, и в тех, кто был на Майдане. Очень много вопросов к той власти, которая пришла в результате Майданного переворота. И чем дальше поколение манкуртов будет скакать на Майдане, крича, кто не скачет, то и Москаль, тем больше трещин по территории этой Украины будет появляться. Может, Пора прекратить скакать и начать думать головой. Как-то так. Вот когда перестанем скакать, начнем включать голову, а не карман с долларами, скорее всего это прекратится.